24 марта. Встал поздно. Комната не убрана. Мы с детьми убрали. Уже несовестно выносить. внизу Ниссу рассказывала ужас про Безо. Будирую Таню за письмо Ролстону. Скверно. Надо самому написать. Читал Легге о Доктрине о Удивительно. Приходит Канарской... Из Козлова, просит Евангелия и Веселовский. Перевод Анны Карениной. Написал письмо и дневник. Пошел к Курусовый. Хотел зайти к Мельницкому. Неопределенность желаний, и потому неискренность, и потому бессилие. Как удивительно ясно и сильно выражение Лаоца, что небо производит и все и могущественно, потому что оно всегда искренно. У Урусовой видел Иванову, письма Леонида. Они серьезно живут. Мало быстроты ума, но искренность, и потому сила. Споры с Тургенева, с Урусовым, и Михайловского, с Чертковым, в которых последние безусилия с состраданием оставались победителями. После обеда воздержанного пошел за колодками и товаром. Начал шить один. Пришел у Ужцев и просидел до трех с половиной часов. Я очень устал. Знания ум огромные, но так ложно направлены. Точно злой дух очертил от него всю плодотворную область мыслей и запретил ее. Нужны силы и в области, и это хорошо. Он бессознательно держится истины и верит, чтобы иметь досуг работать в своей области. День прошел довольно хорошо. Ничего не было упречного. Забыл. У кладечника спор о заработках в городе, неясность и неискренность при торговле в лавке с товаром. Оба нехороши поступка. 25 марта. Встал в 12. комната не убрана. Я один убрал. Купец с деньгами. Я чуть было не сказал неприятного. Танек с книгой вопросов, я воспользовался случаем написать правду, иду в банк и, может быть, к Самарину. Зашел в библейскую лавку, тщеславился своим знанием в разговоре, у Самарина хорошо, забыл о здоровье ее, обедал дома, дети очень шумели весело, глупо, хорошо, лег, пришел сапожник, хорошо работал. Неопределенно отнесся к написанному у Тани в тетради, поправлял. Итого три. Если не забыл. Да, с Костенькой заспорили о царе Константине. 26 марта встал в одиннадцать, убрал. Недоволен своей жизнью и упреки поднимались. Читал отечественные записки. Психические явления должны войти в круговорот жизни. Разумеется. Но не через это они сделаются нам известны. Только регулируемые они могут быть тем, что мы поймем их связь с круговоротом жизни. Они – известное, самое известное, то известное, которое нам необходимо признавать известным для решения вопросом круговорота жизни. Все круговорот – Правда. Но есть начало движения и есть начало косности. Глядя на мир, я должен признать силу и материю. Стараясь же определить и то, и другое, я прихожу к метафизическому представлению начала того и другого, непостижимой начальной силы и непостижимого вещества. Я пришел к этой бессмыслице только потому, что я не признал известного себя которой есть начальная непостижимая сила и непостижимое вещество. Вещество и сила соприкасаются с непостижимым, но не где-то там, в бесконечном пространстве и времени, а во времени, а во мне самом. Я сознающая себя сила и сознающая себя вещество, и потому только и вижу круговорот силы и вещества. Неясно. Ходил переменить подошвы. После обеда сел за работу, напился чая, почитал еврейское Евангелие 7 глав и спать. Страшно сказать, но с трудом могу найти себе упреки в злости. В душе поднимается, но помню, так вчера в разговоре о богатстве с Соней. 27 марта. Проснулся в 8. Хотел заснуть и заснул до 11. Книжка Голохстванова против Энгельгарта. Кое-что хорошо, но как ужасно полемическая злость. Это урок для меня, и мне противна злость моей последней. Надо бы написать тоже понятно и коротко. Мое хорошее нравственное состояние я приписываю тоже чтению Конфуция и главные Лаоцы. Надо себе составить круг чтения Эпиктет. Маракаврелий, Лаоцы, Будда, Паскаль, Евангелие. Это и для всех бы нужно. Это не молитва, а причащение. Поехал верхом в Петровскую Академию. Иванюкова уезжала. Я поговорил немного и остался с женой Янжула. Хорошая беседа о необходимости труда для детей. Приехал поздно. После обеда сел за работу, но не мог без Дмитрия. Пришел Гуревич. Говорил с ним лишнее, праздное. Надо было раньше отпустить его. Потом пошел напрасно зашел к Усову и просидел до часу. Праздный, густой и непрямой. Нечестный разговор. Пересуды. Выставление своих знаний остроумия. Я во всем принимал участие и вышел с чувством стыда. Дома тоже нехорошо. Стыдно. Письмо от Черткова с милым письмом Шпенгелера. Все это старое. Не спал до пятого часа. 28 марта. Встал поздно. Читал статью Гуревича. Дурно написано. Тон иммигранта развязный и неясный. Интересное изменение мира созерцания еврея. Да, применять синагогу с мудом на гимназию с грамматикой невыгодно. Кажущаяся выгода только в том, что в гимназии университете ни во что не верит.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 Письмо прекрасное от Черткова. Да, в разговоре с Арфана я сказал, вы не знаете моего бога, а я знаю вашего. Это оскорбило. 29 марта. Уборка становится приятной и привычной. Пришел Александр Петрович. Я был очень рад и хорошо.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 И Лао Цзы звал философии юродивого, ночевал, Как мне весело было ему стелить постель. Сережа брат был, можно было мягче с ним. Утром внизу как будто задирал жену и Таню за то, что жизнь у них дурна. Счастливился в душе тем, что ставил горшок Орлову. Написал письмо Черткову.